Всем привет! Ижевск, Удмуртия. Олимпийская чемпионка из Удмуртии Алина Загидова рассказала о взаимоотношении со своим наставником Этери Тодберицы. Об этом фигуристка сообщила после того, как провела мастер-класс для юных спортсменов из Ижевска. Дружественные и не то, что я боюсь. Без этого ощущения, что это тренер, а не друг. Все равно должно быть ощущение, что ты тренируешься с наставником, который тебя воспитывает, и ты большую часть времени с ним проводишь. И он как друг, как тренер и даже где-то как мама, рассказала журналистам Алина Загитова. Вишевская спортсменка пробыла накануне в понедельник. Фигуристка провела мастер-класс и встретилась с главой Удмурти, который подарил олимпийской чемпионке четырехкомнатную квартиру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока. С помощью, поддержки нашего предпринимателя, Алексея Чубкина, ДС Группы, четырехкомнатная квартира, это в семье Да, поэтому, да, я спасибо. С вашего позволения, можно я Ну, это тоже вы сами передачи, но я чувствую, что будет. Спасибо большое. We got